Здравствуйте! Мы продолжаем серию бесед с товарищами из марксистского клуба «Общее дело». С нами сегодня Александр Кратковский, который обещал рассказать нам о современных интеллектуальных новинках правого движения. Все мы слышали про альтрайтов, так называемых Везде-везде альтрайты. Это модно, стильно, молодежно. Но я, вот, честно говоря, поскольку читаю независимую прессу, где все с 90-х не менялось, я даже и не в курсе, что такое альтрайты. Дим, ты просто старый, короче. Да. Если кратко, то почему ты про них ничего не видел и не слышал? Потому что в традиционных СМИ они вспоминают раз в сто лет, когда что-нибудь бабахнет иногда в буквальном смысле. Там, вспомнить, например, недавнюю стрельбу в Новой Зеландии. Либо любую недавнюю стрельбу, которая происходит раз в месяц в Америке, где очередной белый парень-айтишник в очках устраивает перестрелки в школе или что-нибудь в таком духе, или в каком-нибудь моле. Вот. Э -э потому что на самом деле альтрайты -right не существуют, или редко очень существуют в рамках устоявшихся больших СМИ. Э -э во многом потому, что в принципе это явление, оно берет свое начало в интернете, и в интернете же и находится. И когда я имею в виду интернет, я имею в виду небольшие площадки, там типа Тутбая, либо даже, прости Господи, наши Нивы или Хартии, там, если говорить про Беларусь, или какой-нибудь там спутник по грому России. Они существуют в рамках небольших блогов, в рамках своих собственных мелких интернет-СМИ, они существуют в рамках соцсетей, ну и они конечно же начали свою жизнь в виде такого уже большого движения в... на имиджбордах. Имиджборды для наших зрителей постарше это что-то вроде интернет-форумов, где люди анонимно постят разнообразные вещи, там картинки предложения, другие вещи, и самый известный из них из — них это форчан англоязычный, на постсоветском пространстве был, есть и будет два И вот на этих самых имиджбордах есть такая подсекция слэш-пол, где, собственно говоря, массовое альт -right, ну если это можно назвать, конечно, массовым движением, потому что, будем честны, это все равно три с половиной анонима, где это массовое альтрайтовое движение и началось, и продолжается, в принципе. В чем суть? Чего люди хотят? Чего добиваются? Да Как обычно, мы живем в рамках капитализма, и люди хотят преодолеть каким-то образом отчуждение, хотят э, больше стабильности, некого порядка, либо им просто 15-16 лет, и они хотят устраивать какую-нибудь транс трансгрессию, э, подрывную деятельность. И нет ничего лучше для этого, чем обозвать себя сторонним какой-нибудь очень маргинальной, но при этом максимально обидной и непроекорректной э, политической идеологией. И, собственно говоря, примерно так это и выглядит для человека снаружи. Потому что, ну, в принципе, обычный человек, который про всю эту тему мало что слышал, он просто видит, что в новостях либо что в интернете его какие-то там ребята в комментариях назвали непонятным словом, э, там, как-то колдом нибудь и он не понимает, что это значит, потому что английского не знает в случае русской среды. Либо потому что, ну, когда тебя называют рогоносцем в рамках политической беседы, это выглядит немного странно. Да, я бы удивился. Хорошо, но так или иначе, если есть какое-то движение, у него, по идее, должны были быть какие-то цели. То есть мы можем говорить о том, что эти люди. Чего они предлагают, собственно, окружающим? Как они хотят строить мир, что они? Что они хотят изменить? То есть они пошли в радикалы, они же что-то хотят изменить. Как обычно, они хотят изменить все. Но получается в основном изменить мнение людей, которые сидят с ними на, там, в одной социальной сети о себе. Ну вот как я, я погрузился, допустим, в это как я могу отличить фашиста от альтрайта, анархиста от альтрайта, в конце концов, если не все такие буйные радикалы хотят изменить все. Ну, анархиста, наверное, можно будет совершенно легко отличить от альтрайта, хотя и там есть условно анархическое подвижение. Тут нужно сразу сказать, что альтрайты это не какое-то монолитное движение и вообще провести параллельно с деле с левым, потому что мы все знаем, что у левых сортов тоже весьма много хватает, особенно в интернете, где весь активизм заключается в принципе в том, что ты поддерживаешь ту или иную точку зрения того или иного инфлюенсера, как сегодня модно говорить, и срешься с объектами других подобных людей. И у альтрайтов ситуация ровно такая же. Там есть большое количество зачастую конкурирующих, либо ненавидящих друг друга течений. Сходу можно назвать основные, но тут я бы, наверное, сделал такое небольшое отступление и вообще вспомнил про фашизм как таковой uh -huh. в рамках какой-то европейской западной политической традиции. Ну, по крайней мере, вот мы, когда представляем ультраправых классических, мы представляем, скорее всего, какое-то такое околофашистское движение. Вот и... Да, да, то есть... Чем они отличаются от Ты них? думаешь про фашиста, ты представляешь себе там человека в подтяжках, <свят> <свят> в каких-нибудь там камелотах с железом набитым на носы, с стриженной головой, который приходит к тебе и рассказывает, что, ну, в общем, сегодня мы будем очищать нашу страну от инородцев, а потом все будет нормально. Вот. А, а типичный Альправа – это обычный человек, которого ты можешь встретить в соседнем магазине, пока стоишь там в очереди за колбасой или сигаретами, и такой же обычный человек, с которым ты, может быть, в учуешься или работаешь. Это движение, которое характеризуется тем, что у него нет какой-то отличной внешней характеристики, это обычные люди, которые просто абсолютно недовольны своим положением в рамках сложившегося капиталического устройства общества, в рамках какой-то либеральной гегемонии культурной, которая сейчас активно навязывается с разнообразными медиа. И это все чувство неустроенности, чувство какой-то непонятной и не до конца отрефлексированной ненависти к тому, что происходит, оно толкает людей на какой-то радикализм. И если в некоторых случаях все заканчивается относительно благополучно, человек становится левым, пока он в университете там 3-4 года занимается каким-то активизмом, а потом, в принципе, начинает работать в бизнес-консалтинге, заводит семью и все у него хорошо, то в случае с альтрайтами все обычно заканчивается либо так же, либо немного иначе. И об этом, наверное, можно будет немного поговорить, но позже, когда, я думаю, мы обсудим вообще виды, сорта и так далее. А сейчас я бы, наверное, просто перешел бы к вопросу о какой-то исторической генеалогии вообще. -то. Ну, давай, пожалуйста. Ну, как мы все знаем. Европейская правая мысль она берет свое начало примерно со времен Великой Французской революции, откуда же примерно берет свою родословную и мысль левая. Но если левая мысль она в общем и целом опиралась на просвещение идеи просвещения, то правая мысль возникла как ответ на эти идеи, как реакция, собственно говоря, поэтому правых реакционеров иногда и называют. И, собственно говоря, апофеоз этой правой идеи, правой мысли, который имел место в конце десятых, в начале 2000-х годов в Европе, я говорю про 20 е конечно же, хотя можно и про 21-й теперь говорить, но, тем не менее, это был всегда ответ определенный. И, несмотря на то, что есть такая идея, что фашизм был ответом на рост левого движения, на рост там, социалистических Партии, ну, на Советский Союз. <coughs> да, да, да, во многом. Можно сказать так, да, вот с одной стороны да, но с другой стороны это все равно был органический ответ на, собственно говоря, вызовы тогдашнего капитализма и, соответственно, нынешнего. То, почему, например, сегодняшний рост правых настроений нельзя объяснить тем, что, ну, там, Джереми Корбин стал лидером лейбористской партии. Очевидно, что не в Джереми Корбине дело, когда мы имеем огромное количество уже британских националистов, английских националистов которые активно топят за какой-нибудь Brexit и, собственно говоря, 23-го, по-моему, октября должны были выходить, но все как-то никак. Тут бы вот если мы говорим о современных этих правых альтрайтах или самое время вот как-то определить, по-моему, что за болезни они собираются лечить, как они это видят, что они, собственно, видят с проблемой своей, для чего они появились, для чего они вот демонстрируют эту активность. Um... Можно составить очень такой схематичный, очень обидный и похожий на соломенное чучело портрет типичного человека, который придерживается таких взглядов, что я прям сейчас и сделаю, потому что я наглый левак и не уважаю их право на свободную на свободу слова и так далее. Это белый мужчина, молодой, не устроенный в отношении своей экономической жизни, экономической деятельности, который искренне считает, что вокруг него появится заговор, направленный прямо на него. Связано это, во-первых, с ростом движения за политкорректность в западных странах, связано с третьей волной феминизма и с четвертой волной феминизма, связано с тем, что, несмотря на то, что кризис 2008 года, 7-го года, мировой финансовый кризис, он до сих пор не прекратился по большому счету и пока что непонятно каким образом из нынешней ситуации будет выходить мировой капитализм, он связан в конце концов с окончательным демонтажом социал-демократической системы welfare state в западных странах, то что началось в 80-х и продолжается в принципе до сих пор. Это человек, который постепенно приобщается к более радикальным взглядам, но, опять-таки, учитывая то, что последние 30 лет становиться, например, левым было весьма табуированным делом, поскольку все 90-е людям кричали о том, что быть левым – это, ну, как бы позорно немного и немного глупо, потому что, ну, посмотрите на восток, там вроде как все закончилось, да и в Китае капитализм и все нормально, а вы чего? А, то, же самое то же самое происходит и у нас, то же самое происходило и у них и до сих пор есть. И человек будет так или иначе тянуться к каким-то другим идеям, которые предлагают ему выход. А идеи эти, в принципе, сильно не изменились, будем честны. А С относительно иде... правых начала 20 века? А, да, и тут вот, собственно, самый ироничный момент, что нынешние альтправые, немалая их часть. Некоторые из них весьма сильно отличаются, конечно, но и они берут свое начало, допустим, там футуристах и итальянских фашистах. В той их части, которая была скорее культурным авангардом, скажем так. Но большая их часть, да, это вполне классические правы, вполне классические нацисты, вполне классические расисты. Но с небольшим «но». Они весьма и весьма трансгрессивны в отношении того, каким образом они себя подают. Можно по-русски. То есть, а, это... Они не будут просто так тебе говорить, да, мы сегодня будем тащить ножи и потом идти резать черных. Uh -huh. а, они будут говорить это с шуткой, с улыбкой, с легкой иронией, чтобы ты подумал, ну нет, они явно не будут это делать, это они, скорее всего, просто на тобой издеваются, потому что ты назвал их нацистами. И, конечно же, они не нацисты. Они просто рациональные скептики, которые э, хотят по-другому взглянуть на мир и видят все проблемы, связанные с, допустим, феминизмом. Хотя, на самом деле, нет, они действительно не против были бы тащить ножи, но большинство из них а, Тут возникает вопрос, не наговариваем ли мы, что говорит о том, что они действительно собираются, а не такие хохмачи на имиджбордах? Как показала недавняя практика, от на имиджбордах до человека с AR-15, это полуавтоматическое ружье, в мечети, ну, 3,5 километра езды. Хорошо. То есть у нас странный феномен. С одной стороны, есть тех на имиджбордах, которые иногда выглядят как то ли нагловатые интеллектуалы, то ли глуповатые подростки. Но тем не менее, когда очередного стрелка увозят в морг, внезапно оказывается, что он сидел именно на этих имиджбордах. Ну, в любом движении есть как более пассивная часть, которая просто потребляет контент. И это справедливо в отношении левых так и та часть, которая в силу факторов, не связанных напрямую с межбордами, теми же самыми, радикализируется и переходит к прямому действию. Но, опять-таки, не стоит просто брать, и ставить знак равенства между альтрайтами и стрелками, это движение, которое интересно как раз таки тем, что оно не оформилось в какое-то большое движение. Как, допустим, какие-нибудь итальянские фашисты. То есть пока, а пока, это, пока это вариативно. Может быть стрелок, а может быть э, человек... Форчара, да. А может быть и даже какой-то интеллектуал, который... Да, вполне. Может быть подросток, который еще изменит свою точку зрения. Да. Хорошо. Но мы, то есть получается, что мы имеем такую ситуацию, когда что-то там бурлит известная субстанция в интернетах, и вроде как ничего страшного... И все как всегда, в интернетах, смешно, забавно, но, тем не менее, это выстреливает топ-стрелков, иногда это выстреливает даже каких-то интеллектуалов. А, собственно, что молодых этих людей приводит к именно такому взгляду на окружающую реальность? Ну, тут нужно начать с того, что типичный адепт этой теории чаще всего это... Ну, может быть, в наших реалиях немного иначе, но если говорить про там, ситуацию в Европе или в США, или в какой-нибудь Британии, это представитель среднего класса, но ну, это молодой человек, который напрямую средним классом каким-то не является. Чаще всего там учится в университете, либо какими-то подработками занимается, и в свободном времени у него достаточно много будет. Соответственно, он достаточно быстро включится вообще во всю интернет-культуру. А там как раз-таки позиции от правых очень сильны, в силу того, откуда они взялись. И тут, собственно говоря, что сто лет назад, что сегодня... Ксиома остается той же. Фашизм – это эстетизация политики. А поскольку альтправый, по большому счету, это такой эвфемизм для нацистов или фашистов, будем честны, мы получаем эвфемизм эстетики. Звучит немного странно, но я попробую объяснить, ну, что давай. я имею в виду. Альтправые сегодня чаще всего, они завлекаются во все это через какие-то сторонние вещи. То есть это не то, чтобы человек там приходит на какую-нибудь собрание местной ячейки, национал, рабочей партии рабочих националистов скорее он увидит что-то интересное и импонирующее ему эстетически в интернете. Какой-нибудь, например, клип, либо какой-нибудь там видеоряд с каким-нибудь там Синтвейвом с неоновыми огнями, с какими-нибудь статуями античными в этих неоновых огнях и непонятными подписями, в которых что-то там говорится про расу, про честь, про отвагу, про родину, ну или что-нибудь в таком духе. Либо наткнется на какого-нибудь, какую-нибудь говорящую голову из YouTube, которая рассказывает правду ничего, кроме правды, потому что нужно жить по правде и говорить только правду. И постепенно человек начинает входить в весь этот дискурс, во все это поле и среду огромного количества контент-мейкеров, которые спекулируют на околополитических темах, культурных темах. Ну, все понимаем, что культура — это политика. И человек может там услышать то, что ему нравится. Собственно говоря, с этим связана фрагментация от правых потому что это может быть как человек, которому, допустим, не нравится то, как современной феминистки, и это конкретно одна из претензий, одной из, один из флагов, под которыми они собираются, якобы насилуют современный язык там, всякими феминистивами и так далее. Либо им в принципе не нравится то, что женщины хотят там, равных прав, допустим. Конечно, это не так представляется ими, они говорят это совершенно другим языком. И этот новояз обычно и позволяет хоть как-то минимально увидеть, что перед тобой в принципе Альт правый. В общем, да, человек... Например... Например, крафты глоссарий. Вот тут большой момент очень сложный, потому что огромное количество этих специфических словечек, специфических мемов, которые альтправы использовали, допустим, три года назад, сегодня, благодаря тому, что их присутствие в интернете весьма велико, распространилось за пределы их политической тусовки, их субкультуры. И там, если тебя называют как колдом рогоносцем, это не обязательно значит, что перед тобой сидит фашист, прикидывающийся там, не фашистом, а это, возможно, просто молодой человек, или девушка, или кто-нибудь еще, который ну, искренне не понимает, откуда это слово взялось. Потому что то, где действительно это правые, можно сказать, победили в последние пять лет, это интернет-пространство и. Это интернет-культура, потому что заимствование разнообразных черт их субкультуры э, в рамках вообще того, как в интернете общаются, так как разговаривают, как коммуницируют между собой, э, контент и эстетики, которые превалируют сейчас, там, вся эта ностальгия по 90-м, 80-м и так далее, оно было ими апроприировано сперва, а затем было апроприировано уже широкими массами и используется иногда без задней мысли, не понимая, что, допустим, ну хорошо, для примера, просто врежь пару мемасиков. Ну я уже на самом деле в кое-что показал, я думаю мы все понимаем о чем я. Ну из такого, что можно заметить очень быстро, допустим это использование трех скобочек рядом с каким-нибудь именем. Это означает, что человек, про которого таким образом говорят, с этими тремя скобочками, еврей, mm. а, да и тут, кстати, ну, как бы мы говорим, что альтправые немного в чем-то, конечно же, отличаются от классических там, нацистов и так далее, но э, мы все понимаем, что мировое сионистское правительство не дремлет, э, и что еврейское заговор, еврейские заговоры все еще плетутся. Конечно же, нет. Вот. Но, в общем и целом, да, антисемитизм среди правых – это абсолютно обычная штука. Так вот, да. В То в есть, принципе, это в... какое-то очарование заговора такое, вы там ставите скобочки, которые понятны только вам, вы там еще что-то? Да, да, в принципе, ну, э, изначально это было связано с чем? С модерацией на разнообразных форумах, либо социальных сетях, других площадках в интернете, когда постепенно необходимо было отходить от того, что ты там говоришь что-нибудь в духе, там, «давайте резать ***». Потому что большая часть администрации, модераторов и так далее, смотрела на это с непониманием угу. и банила тебя. Но это так, элементарное нарушение законодательства, поэтому... Да, да, да, в первую очередь. Поэтому постепенно культура начала обрастать своим новоязом. Эм, вот, и, ну, 7, 2, и ну, с такого очень очевидного... Ну, все знают про мемы с лягушонком Пеппи. Еще одна вещь, по которой сегодня можно... Опять-таки, можно, наверное... Слушай, я старый человек, мне казалось, что это свинка Пеппи была, нет? Нет, это... это свинка Пеппи, это... друг. Свинку Пеппа пока не апроприировали, альт-правые. Хотя, мне кажется, что-то с этим связанное я видел, но там, мне кажется, над каким-то образом издевались таким образом. Но я не буду утверждать, я, ну, как бы, не, не архивариус интернетов и не знаю всего. А, ну да, лягушонок Пеппа это вот эта вот зеленая лягушка, которая там в разных ипостасях существует. Это одна из икон альтправых. Слушай, а вот я слышал про темное просвещение. Сразу в голове Волдеморт прожиратели пожелай... смерти и что-то такое. Это один из примеров этой вот. Апроприации какой-то эстетизации. Ну нет, скорее нет. Темное просвещение, либо неореакция, это интеллектуальное крыло правых, если можно так сказать. Звучит красиво, кстати. Ну да. Звучит красиво, и многих это, да, может заинтересовать, потому что это что-то темное, в то же время просвещение. Мама, я темный просветитель, все такое. то есть но если быть немного более серьезным, то так называют ряд мыслителей, которые задают интеллектуальный тон правом. Можно назвать из таких основных фигур, наверное, это Майкл Анисимов, это Кертис Ярвин, более известный в интернете под своим партийным псевдонимом Менциус, или по-русски Мензы, в честь китайского философа, Менциус Молдбак. И это не Кленд. Последний он, наверное, чуть-чуть будет выбиваться из вообще всей этой череды правых мыслителей, новых прав... новых, новых правых мыслителей-мыслителей, типа того же Молотбага, поскольку его биография все-таки от их биографии отличается. Он в свое время был сотрудником Вольфиксского университета в Англии, он стоял у истоков движения, которое известно как акселерционизм, это философское движение, в принципе, он был там Делеза создавал постултаралистскую мысль и был в принципе таким типичным интеллектуалом 90-х, который занимался собственно говоря научной деятельностью. Хорошо, а можно пару слов про этот темный свет, собственно, что интеллектуальный авангард несет и предлагает, какие-то общие идеи самые? С общими идеями будет сложно, поскольку само движение критично и... Хорошо, ну хотя, хотя бы несколько самых ходовых. Либертарный феодализм. Я не знаю что это там, э искусственный интеллект, который уничтожает полностью все человеческое в людях и люди перестают быть людьми для того, чтобы идти дальше и капитализм распространялся и ускорялся чуть сильнее. Прости, слушай, я как тупой я веду. Это хорошо или плохо? Они с этим Essa. борются или это продвигают? Нет, в первую очередь это всрато, но да. там. <uto> в общем, ладно, есть разные движения, во многом эти интеллектуалы вышли из либертарианской среды в Штатах, допустим, если who. говорить. Как следствие, это австрийско-экономическая школа, многие из них в свое время, Ирон Пола был такой кандидат в президенты в свое время, поддерживали. Но я бы охарактеризовал это так, это либертарианцы, которые хотели бы, чтобы свобода была только у них, а остальных они могли угнетать. И, ну, Каждому говоря, свободному человеку по таджику? Ну да, то есть или у, каждого не творца, у каждого творца должен быть свой помощник, что называется. Uh, <девизвод> э -э Краткую характеристику дать сложно Я, пожалуй, перешлю вам Алекса... есть Скотт... Скотт Александр Есть тоже такой человек Он сделал весьма неплохой разбор FAQ вообще по общем, Новым реакционерам э -э И в частности по их, их интеллектуальным Каким-то Движениям, интеллектуальным течениям Интеллектуальным корням можно почитать, к сожалению, есть только на английском, но если вас эта тема интересует, то я бы посоветовал. А вообще огромный разброс, то есть там есть от поклонников какого-нибудь Юлиуса Эволы до поклонников вполне стандартного корпоративизма фашистского извода, до любителей футуризма, до такого техно-альтрайд-движения, которое как раз таки провозглашает, что нам нужен искусственный интеллект, который придет и порядок наведет, до классических либертарианцев, на самом деле, которые просто немного дальше ушли вправо и помимо либертарианства решили, что неплохо было бы еще и людей с отличным цветом кожи верить. Хорошо. Ну, Поэтому... я бы так попробовал обобщить то, что ты говоришь, поправь меня, если я не прав. Я вот это все впитал, у меня такая картина вырисовывается что альт это люди, которые, может быть, не очень глубоко прошарены в каких-то теориях и концепциях, которые исповедуют скорее некий такой фашистский габитус поведения, если мы умными словами говорим, некий такой стиль самоподачи. И вот благодаря, непонятно чему, именно этот стиль самоподачи, именно этот стиль поведения, пускай не очень загруженной теории, почему-то выстрелил в медиапространстве, почему-то он находит... Популярность среди подростков и не только подростков. То есть, по сути, вот как бы их щупальца, это их стиль. И все. В принципе, да, в принципе, нет. Я бы сказал так. Вся эта тема с альтправами, она очень сильно раздута медиа. Либеральными медиа в первую очередь. Поскольку альтправы, ну, например, вспомнить того же Молдбага. Буду называть его Кертис Ярмен. Я не хочу назвать человека Минзы и молод, пока это немного странно. Это немного глупо, будем честны. А, так вот, да, если говорить про него, то, допустим, у него есть теория с собором, под которым подразумевается леволиберальные медиа и леволиберальная академия, которая подобна тому же Дебору, у которого было общество-зрелище, но в данном случае мы имеем дело не с капиталистическим производством медийного контента, который дальше во многом определяет э, мировоззрение человека и дальнейший его модус поведения и так далее. А тут мы имеем дело именно с заговором. Заговором культурных марксистов, заговором э, мирового правительства банкиров и заговором... Э, Марксисты с банкирами это уже нечего. Конечно, конечно. Но так оно и есть на самом деле. Мы все понимаем это. Так вот, да, э, мы имеем дело в принципе с, по большому счету с теорией заговора. И я не могу сильно винить в этом каких-то альтрайтов условных, потому что среди левых этого тоже хватает. Потому что людей, которые могут, допустим, просто взять, достаточно быстро по полкам разобрать достаточно сложные какие-то политические, экономические теории, и затем выстроить какую-то картину мира, которая не будет опираться на костыли в виде там, заговоров, в виде ну, просто логических несоответствий. И тут, кстати, можно того же Молдбага вспомнить, он, по-моему, в 2008 или в каком-то году разразился большой критикой Докинза, ну, Ричарда Докинза, mm -hmm. который тот самый атеист, в котором он критиковал его за то, что Докинз является культурным христианином. Вот. Это было огромнейшее эссе, не помню, там тысячи слов просто-напросто. Иронично то, что Докинс, узнав об этом, сказал все то же самое в четырех словах. Да, я культурный христианин. Буквально. Все. И тут я просто пытаюсь пояснить, что немалая часть их интеллектуальной деятельности, по большому счету, это литье воды из пустого в порожнее. Это такая переработка, рефлексия над правой мыслью, которая существует уже, дай бог, 200 лет. И принципиально нового там не очень много, кроме упомянутого много Это николенда Он немного отстоит, и его последователи немного отстоят от общих оправок. Несмотря на то, что сам Николэнд после конца 90-х в принципе, переехал в Китай и стал расистом, стал проповедовать расовый реализм. Расовый реализм это... В Китае? Он там живет просто-напросто. Mm -hmm. Ну, экспат британский в Китае, это нормально. То есть ему там не мешают? Ну, он ведет свой блог, участвует в, в таком think-танке э, правых, не помню, как он правильно называется, там Мире, по-моему, аббревиатура будет или что-то такое. Э, да, то есть, ему там про IQ, в зависимости там, от расы, не мешает ничем заниматься. Более того, он, в принципе, китайцев уважает, mm. то есть, ну, чёрных. Понятно. Хорошо, ну, если они, ладно, мы не будем обвинить в том, что они льют воду, как бы льют, как умеют. Что же, Чем мы обязаны этому учить? Медиа? Почему внезапно выстрелил? Да. да, да, так вот, то, что я пытался сказать, но потом забыл. А, Альтправы активно занимаются нападками на устоявшуюся либеральную гегемонию. Они активно занимаются тем, что пытаются противодействовать... Таким... То есть, по крайней мере, они видят некую либеральную гегемонию? А, да, да, да, конечно. А, то есть, они видят мир, где есть заговор... А, там, Культурных марксистов... СДЖВЭХ, да, как Культурных марксистов. Не Вавилон, э, ты говорил, как это э, К Собор, к собор. собор да. Да, То есть они видят мир действительно э, белого, нормального мужика пытаются угнетать активнейшим образом э, злые э, силы, а, и для того, чтобы им противодействовать, нужно нападать на основные проявления этих сил. А, конечно же, это э, феминизм, конечно же, это политкорректность, конечно же, это нападки на свободу слова. А, ну, будем честны, свобода слова чаще всего для это означает свободу. Euh, там, говорить Без трёх кавычек, ну да, <laughs> без тех самых трёх кавычек, то есть, ну прямо говорить, что там, допустим, да, ребята, я не люблю чёрных, допустим, либо да, я считаю, что всех иммигрантов нужно выслать обратно куда-нибудь там, на Ближний Восток, да, я считаю, что там, типа Европа поднимется вновь, Deus Vult, тоже, кстати, один из мемов альтправых, потому что там есть и более такое религиозно-радиосламистское течение, э, завязанное, ну, больше в Европе, конечно, но и в Америке тоже. Э, завязаны на там, таком идеализированном представлении о допросвещенческой Европе, романтизированном. Э, Карл Великий, рыцарь круглого стола. Да, да, да. раздает сарацинам по щекам своими там, мечами и все такое. Да, нужно обратно идти в Иерусалим брать. Э, ну как говорится, проснись, сенсурион, ты обосрался. То есть, э, та Европа, которую они представляют себе, она не существует нигде, кроме книг тех писателей, которые они читали, а, собственно говоря, и они придумывали по-большому. Но есть некоторые противоречия. Вроде как есть этот собор, на который они нападают. С другой стороны, я так понимаю, что часть этого собора – это медиа. Именно этот собор, собственно, несет их да, Поэтому людей широко в массы. А, да, и, собственно говоря, это одно, один из успехов отправых правых больших. Потому что до этого они кучковались вокруг небольших медиаплощадок, типа там Daily Stormer какой-нибудь американский, можно вспомнить. Брайтбард, тот же самый. Весьма небольшие медийные площадки, которые были интересны по большому счету тем субкультурщикам, альправам, которые их читали и которые для них контенты пилили. Но на волне выборов американских в 15-16 году... Вот я как раз хотел сказать, что я, по-моему, начал про это слышать вообще после того, как избрали трампушу нашего, и началось вот то, что он какой-то альтрайд. Да, тут два параллельных процесса было. С одной стороны, в Европе был кризис с мигрантами, в то же самое примерно время. А с другой стороны, в Америке пошли эти самые веселые выборы, кстати, да, Kanye West 2020. Эти самые веселые, веселые выборы с Трампом, которые подняли на всеобщее обозрение то, что до этого знало небольшое количество людей среди не альтрайтов. Потому что в Трампе, в такой, опять-таки, субверсивной подрывной фигуре, которая якобы против истеблишмента, выглядит крайне нетипично для вообще американского политика, который собирается избираться президентом. Потому что, ну, как бы, оранжевый мужик хочет стать президентом США. Это что-то новенькое. Учитывая там все манеризмы Трампа, то, как он разговаривает, его абсолютную безбашность чаще всего, которая там в его твиттере проявлялась, либо в его выступлениях между, перед его сторонниками, и, в общем-то, его популистские позиции, правопопулистские позиции, во всем этом множество альтрайтов увидело там... Что-то с... родное? Да, да, да, то есть там то, то что Спенсер поддерживал Трампа, абсолютно нормально, потому что в Трампе они увидели, как в свое время в Рональде Рейгане увидели это консерваторы американские. И, кстати, в Рейганах, в принципе, был тот же самый слоган по большому счету. У него только было там, let's make America great again, а у Трампа просто. Ну, Трамп решил немного все лаконично сделать, сделал да, да. в Твиттере своем, то есть, лаконичный президент – это хорошо. Увидели определенного человека, который может поднять их факел и нести дальше. Трамп это вполне, мне кажется, понимал и на этом сыграл неплохо. То есть, он тоже читал и межборды и знал о том, Но я, что... не, я не думаю, что Трамп сидел на форчане, хотя это было бы интересно себе представить. Да и формат, в принципе, подходящий для его стиля. Но нет, скорее всего, у него просто... Господи, там этот Беннон же у него был... Кто-то умный посоветовал и подогнал. Буквально, у него же в его избирательном... Как это называется? избирательный... В общем, его команде был этот Беннон, который, в принципе, вполне был осведомлен. один из, Он был редактором Брандбарта, если я не ошибаюсь. Одного из тех самых альтрайтовых сайтов. Он вполне спокойно мог Трампу просто объяснять, что делать. Правда, потом самого Бэна нас вкинули, как только он перестал быть нужен из команды, и выгнали. И теперь он Трампа не любит, конечно же. Но да, то есть ему вполне намекнули, наверное, прозрачно, что есть вот такие вот ребята, они тебя очень любят. Они также любят выбирать виски и кидать зиги, но это никак не связано с ацизмом, само собой. Это просто Америку сильнее делаем, указывая ей путь. И да, огромное количество альтрайтов перешло в станс сторонников Трампа и сейчас происходит, В общем, альтрайты это пример того, когда история начинается с фарса, mm -hmm. а заканчивается трагедией. То и есть заучится... избрание Трампа, это вот, опять-таки, поправь меня, если я не прав, оно помогло им как-то осознать себя как некую силу, вот даже этот рыжий с нами заигрывает, там как некий да. такой фактор кристаллизации? Да, да, да, да, абсолютно. Ну, осознать как бы... Тут, конечно, есть разница между тем, было ли это на самом деле, либо это просто ребята себе придумали. И, ну, собственно, история показала, что в каком-то смысле да. Э -э как только они перестали быть нужны в рамках избирательной кампании, э -э Трамп и про стену забыл. Иногда, конечно, делает твиты про все это, но занимался уже больше другими вещами. Э -э но Трамп, на самом деле, среди таких более оголцелых правых он сейчас становится менее популярным. Во многом потому, что Трамп с Израилем имеет неплохие отношения, с Нетаньяху и так далее. А э -э мы все понимаем, что... Да, но тут, возможно, опять-таки от тебя, Тина моя, победа Трампа, его политика спровоцировала мощную антитрамповскую волну, которая вот эта антитрамповская волна выглядит как. Твои классические перечисленные тобой враги Эльтрайд. Да, да. Они получили вот некого осязаемого врага, этот их как там, собор, вот, да, вот, вот он, вот эта вот, вот, вот, волна пошла, наступает, нашего вот, там скинуть хотят, можно ну, Да, то есть феминистки замаршировали. То есть, да, действительно, есть такой момент, когда это самосбывающееся пророчество Кассандры. Сейчас еще забавно, что Эльтрайды начинают активно поддерживать одного из кандидатов от демократической партии. Ну, не кандидатов, а, как это называется, кандидатов кандидата президента. Uh -huh. Янга, потому что он пару раз твитнул что-то очень условно им понравившееся, связанное с экономической политикой, если не ошибаюсь. Сам, прост... правда, Янг от этого немного опешил и попытался заявить, что он к этому никакого отношения иметь не хочет, но интернет остановить сложно. И да, теперь есть хэштег «Янг можете посмотреть альтрайты за кандидата демократической партии. Есть такое безумие. Апроприируют кандидата демократической партии. Ну да, то есть в принципе это пример того, как э, тролль машины из интернета пришла в современную политику. С одной стороны. С другой стороны, в той же Европе был мигрантский кризис, и там очень сильны были настроения, разжигаемые ну, местные, местными правыми таблоидами. Там в Британии какой-нибудь Десан можно вспомнить. О, в Германии тоже, в принципе, такого хватало. Антимигрантские настроения, которые были связаны, в принципе, с тем, что сейчас будет еще больше мигрантов, там всякие наши лидеры, типа Меркель, э -э Алан и так далее, просто превратят Европу в -э второй Багдад, и все будет ужасно. Нам нужно спасти Европу от всего этого, они заберут нашу работу и не будут ничего делать. Э -э классическая диалектика. Вот. Э -э -э и там, собственно говоря, появились достаточно массовые движения, типа там той же Пегиды. В Германии это движение за Брекзит в Британии, во Франции там та же, господи, какая французская, национальный фронт? Uh -huh. да, национальный фронт. Ну, поляков, в принципе, все пошло еще дальше, потому что, как обычно, в Восточной Европе не смогли остановиться на полпути и решили избрать таких людей во главу государства право и справедливость. То есть тут они и без рыжего справились, как-то сами с МРС организовались, поймали волну. И... Ну, это был такой сайт Гайс на тот момент. То есть, с одной стороны, есть да, человек Морковка, который становится президентом Соединенных Штатов, а с другой стороны, в Европе нацисты, которые не могли быть напрямую нацистами, одели галстуки и костюмы и организовывались в партии типа альтернативы для Германии. И получилось в каком-то смысле. Они вышли из интернет-подполья, и тут они легализовались в каком-то смысле. Они стали чем-то все еще не очень удобным, не очень э, адекватным, не что адекватным, а скорее чем-то, что не очень принимает большая часть общественности. Ну, потому что, будем честны, ходить по улице и говорить, что ты нацист, тебя, скорее всего, не поймут. Но если ты будешь говорить, что ты патриот, что ты выступаешь за то, чтобы у тебя в стране все было хорошо, все же хотят, чтобы все было хорошо, все хотят, чтобы были рабочие места, чтобы не выносились производства в страны третьего мира, чтобы как бы, все жили приятно, чтобы культура не страдала под гнетом этих проклятых СДЖВ и культурных марксистов, все с ним согласятся. А после этого согласия тебе постепенно начинают рассказывать, что для того, чтобы все было нормально, тебе нужно там вот этих, короче, в лагеря, тех, еще лагеря, при том желательно, чтобы лагеря были построены в другой стране, что нам нужно бороться дальше уже с феминистками, которые просто не дают мужикам покоя. И тут, кстати, забавно то, что альтрайты в какой-то момент, почти в самый первый момент, они очень сильно пересекались с двумя другими явлениями из интернета. Так называемые инцеллы. Сегодня будет не очень серьезный Столько выпуск. нового узнаю. Инцеллы это involuntary celibate. Ну, как это правильно сказать? Не по своей воле девственник общем и целом. А. То есть это целое движение молодых мужчин, которые считают, что им, извините, не дают, потому что, ну, как бы заговор. Понятно. То есть дело не в них, дело в других. И это действительно целая субкультура, то есть людей, которые коллективно гробят сверххихическое здоровье, по большому счету. И над этим можно смеяться, но будет немного, наверное, более, как бы так сказать, немного адекватнее сказать, что это проблема, по большому счету, вместо того, чтобы издеваться над этими ребятами, потому что они там групповые сеансы антипсихиатрии себе устраивают. В дальнейшем себя накручивая и Собственно говоря, да, потом это приводит вот к тем самым стрелкам, которые решают там взять в свои руки свое мужское достоинство и идти мстить кому попало. Дедушка Фрейд обливается слезами на небесах. Ну, тут да, как бы Лакан смеется, но Лакан уже умер. Хотя пару психоаналитиков не помешало бы его все это кинуть. Окей, okay, мы все понимаем, что любая ересь, которая обрела популярность на Западе раньше или позже станет нашей реальностью. Любые субкультуры не дадут соврать. Альтрайты. Мы их уже наблюдаем где-то здесь. Я вот не знаю, спутники погрома, наверное, приходят в голову какой-нибудь с этим вот стилем дома-охренели «Да и что. Что-то еще? Как прививается да много чего просто альтрайты по большому счету они начали свою жизнь как такое маргинальное движение из глубин интернетов но постепенно частично вплелись в массовый политический дискурс то есть они, они нормализовались это стало чем-то э, иногда осмеиваемым иногда порицаемым, но чем-то обычным тем что можно увидеть где угодно да, у нас в том числе, притом на самом деле те же самые американские альтрайты, они да и европейские, они периодически смотрели на Россию, на Путина, на то, что происходит в этой части мира с легким благоговением, потому что для них Путин это, условно говоря, такой лидер, настоящий лидер, который там, не смотрит на всяких там, демократов, на всяких либерах и, откровенно говоря, там, восстановил какую-то духовность в стране, поднял Россиюшку с колен и так далее и тому подобное. А, и я так понимаю, российская власть иногда пытается выстроить какой-то имидж вне страны, как Россия лидер своеобразного консервативного поворота к традициям, чему-то еще. Вот Там в Америке геи бушуют и все такое, у нас вот как бы духовность храмы шаговой доступность и все такое. Да, есть такой, на самом деле, блин, в Петербурге в 2015, по-моему, или в 2014 году организовывали же форум для этих самых европейских правых партий, куда и Лепен приезжали всякие там ребята из австрийской партии свободы и так далее, которые часто выступают в качестве такого фронта, либо просто пожинателя плодов деятельности от правых в интернете и в рамках вообще медиа как таковых. С другой стороны, вот, например, батальон Азов, он вроде тоже пытается позиционировать себя на внешний рынок, как именно передовой оплот белой расы, который там ведет чуть ли не раз в войну. То, что они говорят на Западе, ну, по крайней мере, то, о чем пишут, это примерно так выглядит, что мы, мы ребята, смотрите на нас, это не Путин, он неправильный. Ну, тут то есть, даже на... конкуренция какая-то своеобразная за умы Ну, честно, Посетители я... межборды. Ну, тут два момента. Первый, это как бы, таксиома Эскобара, на самом деле, в действии, а с другой стороны... А расскажи людям, что это такое. Она немного нецензурная, поэтому, скажем так, что-то глупо, что-то глупо, если переводить ее на цензурный язык. А вообще, ну, преувеличено влияние того, что происходит в России и там, в Украине на медийное пространство вообще, на умы людей там, в Западной Европе, в США. Да, бог как бы, мне кажется, что да. Но умы внутри этой нашей постсоветской территории. Да, так вот. Как на, и самом деле, вроде? на самом деле, аль э, -Right это скорее сейчас стало чем-то вроде такой практики, это стало чем-то вроде способа преподнесения там, своих политических взглядов, либо способа существования в рамках политики э, просто есть некоторые такие отличительные черты, которые связаны с собственно говоря постсоветской реальностью. И с тем, что она сейчас я скажу такое достаточно противоречие, как это спорную, спорную да, вещь, что она немного отличается от того, что есть в Европе, либо в США. Потому что альтрайты -right райты в каком-нибудь Америке они очень сильно уповают на там, право на свободу слова, они очень сильно уповают на те культурные тренды, которые там существуют, для того, чтобы там было с чем бороться, с чему сопротивляться. Точно так же в Европе проблематика немного другая. И в частности, ну, Отличаются политические режимы, отличается экономическая составляющая тех государств, в которых там происходят те или иные. Появляются те или иные движения, которые можно как-то по правам очень условно отнести. У нас скорее перенимают общий какой-то способ высказывания. То есть вот ты упомянул спутника погром, ну да, то есть такой вариант я ковбой сейчас буду всем объяснять, там, почему ты плохой человек и мать твоя нечестная женщина, это выглядит для молодого человека, который уже присытился в принципе как либеральными СМИ, ну я буду говорить больше про Россию сейчас, потом можно будет перейти к э, Синёкой, э, присытился там разнообразными либеральными СМИ в виде лентача, либо там Медузы, допустим, и тем более присытился официальными СМИ э, российскими, там, не были, не уверен, что там в России там сейчас читается в интернете э, пропутинскими сайтами, пропреблевскими сайтами, ищет чего-то такого иного, чего-то, что выглядит более бунтарски, что-то, что ставит себя в прямое противоречие с модерновым миром, в котором человек существует. И да, он находит там такой же спутник-погром какой-нибудь, который там режет правду матку без ножа и просто показывает все, как есть на самом деле. Параллельно рассказывая людям, там почему те или иные делогемы правы, это на самом деле классно и хорошо. Мне казалось даже, что он не столько режет правду матку, сколько может быть импонирует сам такой вызывающий стиль. А мы сейчас вот вам врежем, сейчас вас так... обольем известный собственности, а что вы сделаете? Так я это подразумеваю, подрежет правду матку. То есть, ну, такой немного безбашенный стиль, который отходит от типичного журналистского стиля. Не то, чтобы сухого, но, скажем так, журналистика в любом случае должна подкрепляться с какими-то фактами. Это достаточно сложная профессия, будем честны. Для того, чтобы делать какие-то большие, хорошие материалы, какие-то лонгриды подготавливать, нужно проводить немалую работу. Вместо этого можно просто напихать в статью свои мнения, напихать огромное количество воды, присыпать все это правым дискурсом. И валя, у тебя есть отличный материал, который людям понравится. Потому что ты говоришь то, что они и так думают. Так причем, я так понимаю, получился своеобразный эффект мультипликации. Вот, там, спутник и погромно выстрелил этим. Первый или не первый, но ну, самый известный, наверное, стал. После этого, как бы, возникает эффект подражания какого-то. То есть, вот, я, не знаю, у нас пальчица там с этим самым своим 1860 чего-то там. То есть абсолютно такой же стиль. Мы охренели, что что вы сделаете? Мы разбили Москву, будем бить дальше, и утритесь. Uh, Я бы, ну, что это даже на самом деле как бы... Этот стиль вообще, он перенимается не факт что фашистами, но на самом деле многими перенимается. Так он перенимается по очень простой причине. ну Не стоит забывать, что медиа и те, которые мы упомянули, и, в принципе, эта часть, они существуют в рамках капитализма, они существуют в рамках рынка. Они... Борются за рекламу в том числе, они борются за монетизацию своего контента. И с большей вероятностью, там, современный потребитель, который входит в вот, потребление вообще всего этого контента, он обратит внимание не на э, заумные какие-нибудь вещи с Карнегеру, допустим, а он будет считать какой-нибудь спутник и погромче. А чтобы кровь что... заиграла, чтобы ты почувствовал, что мы тут сейчас играем. Да, потому что там, ну, как бы, есть ощущение, будто бы люди они не просто пытаются продать себе свою статью, они пытаются тебя приобщить к, к правде, к, к серьезным вещам. То есть они пытаются тебе объяснить, что на самом деле все вот так вот, они а вот так вот. И человек, он чувствует свою причастность к чему-то такому потаенному, что, казалось бы, от него скрывают там, всякие либералы, всякие власти, э, скрывают э, за лживой госпропагандой э, той или иной страны, либо скрывают за пропагандой там, транснациональных, э, транслиберальных э, феминистов-марксистов он начинает думать, что да, действительно, вот это можно читать, эти люди, они не будут себе просто так лишь лапшу на уши. Реальные пацаны. Да. Ну, ну и тут мы, наверное, как-то само собой подходим к теме, что с этим делать и надо ли что-то с этим делать. Исходит ли от этого какая-то опасность? Не исходит ли из этого какая-то опасность? Ну, тут, собственно, примерно... То есть американских... мы, мы, в принципе, уже подошли к тому, что вообще этот стиль он начинает репродуцироваться даже не фашистским. Или, или всегда. Или всегда за ним стоит что-то такое. Да нет, на самом деле, ну, саму тактику ее перенимают и левые постепенно. То есть, можно вспомнить там разнообразные паблики типа Танкис, там, эти забавные обиженные провоки, или как он там называется, где, ну, тоже как бы люди там возраста чуть-чуть помладше, чем, там, 30 лет, э, либо, в принципе, студенты, там, школьники и так далее, генерируют контент, схожий по своему уровню, там, вызова какого-то, моральным нормам или нормам интернета, моральные нормы интернета, да, пытаются воспроизводить, в принципе, вот практику, тактику альт-правых. это ну, да, не только левые, по-моему, либералы, и наши националисты, так сказать, местного разлива. Они, подрезать-то идею хорошую никто никогда не проучит. Да, но ну, в этом, как бы, с одной стороны, трагедия альт-правых, потому что они дали миру новый способ высказывания, которым можно пользоваться, на самом деле, вне зависимости от твоей политической филиации. А с другой стороны, они сами на этом погорели, потому что, по большому счету, они проиграли, сделав не то, чтобы там это был выбор какой-то осознанный, потому что, опять-таки, движение достаточно большое, в смысле оно очень разобщенное, огромное количество небольших таких, оно похоже на резуму пресловутую. Но тот какой-то несистемный выбор, который они сделали, в пользу как раз-таки вот такой культурно гегемонистической работы, он с ними сыграл злую шутку. Про них просто забыли, когда настоящие политики, те самые белые мужики из кабинетов, решили, что, ну, избирательная кампания прошла, ребят, вы не сильно интересны. И так будет продолжаться и дальше. Они выступили в качестве такого своеобразного спойлера. Э -э да и у нас, в принципе, да, но с другой стороны, с другой стороны, они в то же время очень сильно повлияли на большое количество людей, потому что вот допустим сейчас какие-нибудь люди, они там, социализируются постепенно, а будем честны, часто политическая деятельность какая-то, она, она часто имеет элемент социализации, особенно для молодых людей. То есть шутки там про студенческую левую, это не совсем шутки, потому что действительно многие молодые люди в рамках участия в политическом активизме, они решают вопросы психологического социального характера. Они входят таким образом в общество в новом виде, в виде там, взрослого человека какого-то. А проблема в том, что многие люди сегодня проходят эту социализацию через э, все эти говномемасы э, родом из Форча, через все эти тройные скобочки, через э, обзывание друга к колдам, слушание фашвейва, это синтвейв, только там еще картинки неоновые со статуями античными стоят и всякими лозунгами. И, в принципе, опасность заключается в том, что для многих людей, которые в будущем, возможно, будут заниматься политикой, либо чем-то связанным с этим, ну, либо, в принципе, они будут э, активными участниками э, общественных процессов, э, опасность заключается в том, что они выросли на во всем этом. Они привыкли начинать с броска какашки в оппонента из с задорной шуточки или э, чем? Нет, даже не в этом дело. Они выросли на определенной культуре, которая, ну, условно говоря, тебе говорит, да, античные статуи, да, белая раса легитимизирует да, расизм, насилие в какой-то такой мягкой игровой форме. Оно его детабуирует в каком-то смысле, оно делает его менее. Оно превращает расизм из какого-то табу. Более Ну да, то есть оно его очень сильно вульгаризирует. Мы, в принципе, это такая серьезная проблема со всеми похожими движениями, и в частности у левых то же самое. Там разница только в объектах, скорее. То есть если там левые говорят про капиталистов, то правые говорят про капиталистов, если вы понимаете, о чем я. Вот. И проблема в том, что... Вульгаризация достаточно серьезных вопросов, которая ведет к таком потере какой-то чувствительности вообще к этим вопросам. Люди не воспринимают в принципе какой-то такой более-менее цивильный дискурс, способ вообще общения. То есть для них э, ты не… Понятно, что у разных людей могут быть разные взгляды там, на какие-то вопросы, но тут человек с большей вероятностью будет э, просто там, не знаю, кричать что-нибудь про тупых фемок вместо того, чтобы попытаться минимально разобраться в том, о чем, собственно говоря, эти самые тупые фемки пытаются говорить, что они пытаются донести. Потому что для него это тупые фемки. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, он вырос в такой, в такой среде, которая ему говорила, да, там, типа, вот, женщины пытаются тебя угнетать. Это нормально времени. вообще называть их тупыми фемками. Да, абсолютно. То есть для тебя это не человек, для тебя это тупая фемка, это определенный такой, ну, какой-то вот э, симулятор, который, ну, в принципе, сейчас достаточно более-менее спокойное время. Вот, кстати, я тоже сейчас скажу спорный момент. Я себе не очень представляю, как, допустим, наши правые там либералы, националисты, что они в полной степени усвоят всю эту западную мифологию с этим, как его там, господи, Вавилоном, не Вавилоном, Собор. Собором, Собор. Там, с собором, там, заговором такого толка, с фемками, ввиду отсутствия движения. Ну вот, когда была Украина, там, вот шуточки про жареных колорадов, это вот как бы... Похожая стилистика, трансплантированная на какую-то такую немножко другую почву. Ну, как бы для войны в принципе, для пропаганды в принципе дегуманизация какого-то ну это нормально. Это, скажем, не в, не в пропаганде, это же Facebook пистрел, То есть, это, может быть, журналист не на работе делал. Журналист бывает не на работе. Нет, ну просто тут... Какое-то искусственное разделение, что вот это вот происходит просто в медиасфере, а это происходит в реальной жизни, там или это интернет, а, а это реальная жизнь. Нет, не я, я, я не пытаюсь провести это разделение, я пытаюсь сказать, что они, не, возможно, наши права не воспримут эту идеологию в полной мере, но они вроде как уже начинают воспринимать именно это отношение к жизни, о котором ты говорил. Когда, ну, Тупафенко, Колорад, еще кто-то. Вот, по-моему, это бросается в глаза, ну, просто не, в, нево, в невооруженные глаза. Ну да, у нас смещается постепенно практически, как это правильно назвать способ коммуникации в политическом пространстве какой-то. То есть, ну, дегуманизация оппонента постоянная, нормализация такого поведения, то есть что ну, если раньше, допустим, какие-то либеральные СМИ представить себе, что там кого-то, кроме Александра Григорьевича, будут называть там кровавым тираном, либо ну, просто каким-то образом не сводить до уровня злодея и сказки, то теперь это абсолютно нормально, можно представить в отношении просто групп, которые не согласны с тобой. И опять-таки, у нас пока это, наверное, все скорее зарождается, там каких-то таких примеров откровенного заимствования я вспомнить не могу, но в то же время большое количество студентов сегодня, они так или иначе активны на всяких там либертарианских пабликах. Когда я говорю либертарианские паблики, я не имею в виду людей, которые там и Мизеса читают, допустим, а людей, которые Возможно, делать вид, что читают, возможно, некоторые действительно читают, но с большего это, опять-таки, огромное количество мемов, огромное количество внутренних каких-то шуток, огромное количество дискуссий, которые сводятся к тому, что мы все вместе, как апологеты какой-то идеи, сейчас будем обсуждать, почему, допустим, вот группа А это плохие люди, которые, ну, на самом деле, не имеют права на свое мнение. А... Традиционно левых в этом упрекали всегда. <с> ну да, как бы... Но советская нас... практика доказывает, что нет ничего такого, <с> в чем можно упрекать левых, и в нем же нельзя упрекнуть остальных, как мне кажется. Проблема в том, что это становится просто, в принципе... Я, я не то чтобы там как старпер пытаюсь сказать, что ну, раньше трава была... Я не старпер на самом деле. В принципе, я очень молодой еще. Я не пытаюсь упрекать в том, что раньше там трава была зеленее, мы все с отопыренным пальчиком пили чай и обсуждали, что же сегодня в парламенте, вот, было то же самое, но сейчас это становится не чем-то таким из вон выходящим, когда ты там пытаешься с кем-то разговаривать и тебе там заявляют, что ну, там типа закрой свой рот, потому что тут таких не любят. А это становится вопросом уже в принципе скорее такого отношения, более циничного вообще ко всему, что есть вокруг. Ты уже не в дискуссии, словно говоря, это используешь, ты это используешь в рамках ну, вообще любой речи публичной, какой, какой бы она ни была. То есть раньше это было просто на форумах, на имиджбордах, где там, ну это было нормальным поведением, сейчас это выливается постепенно в поведение вообще. И мне кажется, очень забавным будет, если историки будущего окинут взглядом ситуацию и поймут, что это хрень пришла с американской имиджборда, где сидели юные, как там, которым не давали, вот просто хочется Ну, если они будут, как бы тут, тут разные варианты. Не, я просто к чему, если немного серьезнее к этому вопросу подойти, то, во-первых, да, это это определенный способ поведения, который нормален и который все равно в качестве багажа у человека будет. Потому что альт э -э, любят иногда поговорить про природу человека, ее неизменность, э -э, но ну, само собой человек в любом случае является продуктом своей социальной среды своего опыта. И если у тебя такой опыт в начале твоего там, политического пути, гражданского пути, там, пути какого-то активиста и так далее, то, наверное, ты... С некоторой вероятностью станешь потом членом консервативной партии или каких-нибудь либористов и будешь в парламенте чинно-манерно э, с уважаемым джентльменом по другую сторону общаться на тему там, налоговой политики. Но, с другой стороны, э, подобное отношение к жизни, оно, в принципе, это то, что в свое время и фашистам позволило организовывать всякие штурмовые бригады. Из э, отчужденных от э, там, современного какого-то социального процесса, от э, как это называется? От людей, в принципе, находящихся на маргиналиях общества, постепенно радикализирующих таких людей, ввести в... ну если, Я кризис зажив... -то пытался сказать. если кризис жарит, то они могут стать много чем. Вот, ну, понимаешь, с другой стороны, мы сегодня там можем сколько угодно иронизировать и смеяться над. Этими ребятами из интернета молодыми, которые занимаются всяким шитпостингом, шутят про холокост и так далее. Но, возможно, в скорости они будут смеяться над нами, пока мы будем там висеть на столбе. Потому что это сегодня такая достаточно смешная и нелепая штука. Но эти люди рано или поздно вырастут. И это уже становится абсолютно нормальным для них. Это уже стало абсолютно нормальным для них. Такой политический дискурс. Они постепенно проникают в правый стеблишмент. И рано или поздно эти идеи станут, может быть, не в их нынешнем виде, но гораздо более нормальными. И это уже, в принципе, происходит. Ну, на этом, наверное, мы закончим на сегодня, потому что заболтались уже трахец. О, с нами был Александр Коротковский. Подписывайтесь на наш канал, мы еще что-нибудь придумаем такого интересненького. До свидания.